Итак, добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Степанников Артемий. Вкратце сделаю краткий обзор по вебинару. Все интересующие вас вопросы вы можете, можете вживую задавать по чату. Чат мне доступен. Ну что ж, сегодня мы поговорим о решениях, предлагаемых компанией «Зао Полимедиа» в рамках реализации федерального государственного общеобразовательного стандарта для дошкольного образования. Ну, для начала давайте рассмотрим несколько принципов федерального стандарта, которые возможны к реализации благодаря информационно-коммуникационным технологиям. Создание благоприятной социальной ситуации, развитие каждого ребенка, напрямую связано с потенциалом его восприятия окружающего мира. Ну, данный принцип он подразумевает разработку индивидуального маршрута образовательного процесса, учитывая степень заинтересованности ребенка. Именно того маршрута, который не будет выглядеть в глазах воспитанника чем-то обязательным к прохождению, но чем-то интересным, тем, что будет затрагивать именно его. На самом деле, да, с разнообразием форм информации, которые предоставляет ЭКТ, и возможностью их раскрыть потенциал ребенка, в образовательном процессе будет раскрываться максимально эффективно и, конечно же, с учетом личных особенностей его характера. Ну, следующий принцип по формированию познавательных интересов говорит сам за себя. Это реализация деятельственного подхода. Она максимально увлекает ребенка в обучении ну, и помогает более эффективно усваивать учебный материал. Ведь комплексное восприятие не только визуально, либо, либо на слух, но и действиями, оно значительно повышает усваиваемость материала. Ну, все мы прекрасно понимаем, да, что можно много и долго описывать, как сделать один хлопок, нежели один раз показать, как он делается, и несколько раз повторить это, закрепить действия. Ну и также задачи, поставленные стандартом для разработки и реализации образовательной программы в дошкольном образовании, они укрепляют понимание того, что индивидуальность ребенка и его творческий потенциал занимают ключевую позицию в учебном процессе. Ну, я хотел бы также привести один пример. Мы на одном из мероприятий слышали разговор двух воспитателей, краем уха, абсолютно случайно, в котором один воспитатель говорил другому. Вы знаете, как прекрасно, к нам в детский садик скоро установят интерактивную доску. На что второй воспитатель ему отвечал, о господи, доску лучше бы не устанавливали, потому что с ней так тяжело разбираться. Вы знаете, мы прекрасно понимаем важность компетенций в информационно-коммуникационных технологиях, в связи с чем реализуем программу поддержки педагогов, разработанную с учетом потребностей учителей, и воспитателей в обучении использованию информационных технологий. В образовательном процессе, что также является, является основ, основой для выполнения тех или иных требований в ГОСА. Ну, как мы, подводя итог к вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что в дошкольном образовании, как нигде, важна постановка ребенка в центр образовательного процесса. Новые стандарты диктуют нам тот принцип обучения, в котором педагог является своеобразным катализатором на мотивацию ребенка к получению знаний через подходы и деятельности, обозначенные на слайде. Ну, индивидуализация учебного процесса, я думаю... Также понятие довольно-таки очевидное. Естественно, что кто-то кто из детей понимает ту или иную тему быстрее, а кто-то медленнее. Кому-то, возможно, удается собрать конструктор легче, чем остальным. И педагогам довольно-таки важно уметь видеть, видеть это и сопоставлять поставляемые задачи ребенку с его особенностями, с учетом его личной заинтересованности, конечно. Ну, также в дошкольном образовании весьма важно правильно организовывать коллективную работу, поскольку развитие социально-коммуникативных навыков является также одним из важнейших целевых ориентиров образовательной программы. В итоге мы получаем цельное понимание того, как ребенок усваивает тот или иной учебный материал, благодаря совмещению данных подходов. Итак. Согласно проекту ВГОСА, развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала, пространства организации и материалов, оборудования для развития детей дошкольного возраста. Так, На самом деле, да. Развивающая предмет пространственная среда детского сада, если она имеет интерактивные решения, это может быть мультимедийное оборудование, может быть инструменты фронтальной либо коллективной работы, то это в той или иной степени способствует развитию таких основных факторов, как моторика, физическое развитие, обучение грамоте, несомненно, развитие логического мышления и навыки общения. Те самые социально-коммуникативные навыки, о которых так много сказано в ГОСе. Касаемо, касаемо инструментов фронтальной работы воспитатель вы знаете, в Англии существует такое специальное понятие «edutainment» – образование и развлечение. Это, по сути, любые развлекательные занятия, которые предназначены для обучения, а также для развлечения. То есть упражнения, они в равной степени важны как для обучения, так и для развлечения. Ну, также это могут быть занятия больше общеобразовательные, но также содержащие долю развлечений. Ну, наконец, это также программы, более развлекательные, чем обучающие, но в которых есть некоторая воспитательная часть. Ну, к примеру, интерактивная система с ультракороткофокусным проектором и специальной интерактивной доской со встроенной акустикой и специальным программным обеспечением которым присутствует детский интерфейс, может занять центральное место в группе для фронтальной работы. Ну, наверное, да, мы все понимаем, что в век планшетов и сенсорных телефонов, когда дети привыкли управлять гаджетами пальцами, интерактивные доски на занятиях позволяют и воспитателю, и детям быть еще более вовлеченными в процесс обучения. Ведь это та технология и тот принцип управления содержимым, который им родственен с самых малых лет. Цветные маркеры, исчезающие чернила, волшебные чернила, когда можно выстраивать линию из, например, ромашек одним движением руки, это лишь некоторые инструменты, которые доступны детям для рисования и самовыражения. Вы знаете, многие учителя называют интерактивную доску «волшебной», поскольку использование интерактивных систем в образовательном процессе и в детском саду в том числе, они существенно изменяют деятельности воспитателей и детей. Интерактивная система Promitian, которую компания Polymedia рекомендует в детские сады, используют современные имкостные и элег пассивные электромагнитные технологии, которые позволяют определять касание пальцем либо маркером, либо маркером но при этом исключать любое, любое случайное соприкосновение. О необходимости целенаправленной работы по мелкой моторике написано немало статей, проведено много исследований и доказано, что развитие функциональных возможностей кисти рук положительно сказывается на становлении детской речи и на их интеллектуальном развитии. Ну, помимо этого, занятия и мероприятия с использованием интерактивных досок, они сами по себе яркие, наглядные, во время них происходит эмоциональное восприятие изучаемых объектов. Ведь работа на занятии она... Если используется интерактивная доска со всеми мультимедийными элементами, она становится своеобразным живым действием, которое вызывает у детей неподдельную заинтересованность. Ведь благодаря интерактивному управлению ребенок не только видит и воспринимает те или иные статичные элементы, он переживает определенные эмоции. Ну а наглядная информация, она помогает сосредоточить внимание на ключевых моментах и активно задействовать зрительную память. Ну, воспитатель, имея в помощниках интерактивные технологии, может больше внимания уделять каждому ребенку, перекладывая часть своих обязанностей непосредственно на технологии. Ну, вы знаете, хотелось бы рассказать про два замечательных инструмента по организации и коллективной работы, поскольку... В федеральном государственном общеобразовательном стандарте прописаны определенные решения задач развития детей в образовательных областях. Так, а, такие образовательные области, как игровая, это может быть сюжетная игра, в том числе сюжетно-ролевая, режиссерская, заранее подготовленная преподавателем, либо просто определенная игра с правилами, коммуникативный когда во время того или иного процесса э, сверстники и дети они взаимодействуют со своими загруппниками, либо со взрослыми людьми. Ну и, конечно же, изобразительный. Это рисование, лепка, либо аппликация. О, в данный момент я расскажу про интерактивный стол изначально с технической точки зрения. Это крупная 46-дюймовая LCD-панель с разрешением Full HD которая поддерживает до 12 одновременных касаний. Ну, то есть 6 детишек могут работать непосредственно за ним в режиме мультитач. Данное решение также имеет встроенную акустическую систему и возможность подключения наушников, если, если, воспитатель, хочет, чтобы, если воспитатель хочет, чтобы ученики занимались автономно от окружающей среды. Помимо этого, хотелось бы сказать, что данное решение, данное решение полностью соответствует всем нормам СанПИНа. У него нет ни, ни одного внешнего острого угла, и материалы, из которых изготовлен внешний корпус, полностью гигиеничный и гипоаллергенно. Ну, в интерактивный стол встроен источник бесперебойного питания, который позволяет, если вдруг электричество отключилось, либо детишки случайно подвинули стол, вдали от розетки, подключить его к сети в течение 20 секунд. 20 секунд интерактивный стол может работать абсолютно автономно от, от сети электропитания. Поставляется данное решение со специальной программной оболочкой, которая называется Active Table Software, с готовыми образовательными упражнениями и активностями которые разработаны специально для начального и дошкольного образования. Содержательно эти модули и упражнения по различным темам совмещаются с модулями развивающих и логических игр. Встроенный конструктор в одной из последних версий программного обеспечения позволяет воспитателю редактировать уже имеющиеся упражнения, либо создавать новые модули и упражнения под свои занятия, либо конкретную тему. Ну, помимо этого, хочу рассказать, забегая немножко вперед в будущее, вот, хочу рассказать про новую версию программного обеспечения. Выйдет она примерно во втором, в третьем квартале этого года. Там будет возможно редактировать и создавать упражнения непосредственно в браузере. То есть для того, чтобы использовать, использовать редактор заданий, не надо будет его устанавливать как отдельное приложение на компьютер воспитателя, можно будет с любого устройства зайти в браузер, там его сконфигурировать под различными модулями и, и взять, скачать в один клик. Ну, интерактивный пол — это, по сути, виртуальная обучающая игровая площадка. Она включает в себя проекционную систему, которая создает на поверхности, как правило, устанавливает ее в потолок. Она создает на поверхности пола Динамическое изображение, которое реагирует на любой жест или движение благодаря встроенной инфракрасной камере. Ну, таким образом, воспитанники любого возраста и возможностей могут изучать столицы мира, играть, например, на виртуальных музыкальных инструментах, э, таких как пианино однооктавное, либо трибучин, и учить алфавит в игровой форме, в буквальном смысле пробегая по полу или проводя руками над изображением. Ну, помимо этого, данное решение возможно, возможно скомплектовать еще специальным, специальным покрытием, которое позволяет детям заниматься на полу не стоя, как обычно это привыкшие, но и в том числе руками. Ну, хочу привести один из примеров. В одном из типов игр сортировка участникам предлагается сортировать различные предметы, например, по цвету по размеру, либо по типу фигурам и так далее, и распределять их по корзинам. В игре могут играть несколько человек, выполняя задания, например, на скорость. А особенность программного обеспечения, которое идет в комплекте с данным решением, это то, что учитель может также с помощью встроенного редактора заданий создавать свое содержимое, используя уже готовые шаблоны. Ну, вы знаете, помимо этого, помимо... Интеграционной возможности и интеграционного комплекта есть еще возможность установки портативного интерактивного пола. В данном случае проектор, компьютер и встроенная инфракрасная камера, они помещены в специальную мобильную стойку, которую возможно перевозить с одной аудитории в другую. С одной стороны, изображение, за размер изображения, проецируемого на таком решении, оно будет оно будет более маленьким по площади, нежели интегрированное в потолок. Но, в то же время, о, есть возможность, например, из актового зала, где у вас проходили игровые занятия, перевести его в какой-либо другой кабинет и использовать его непосредственно там. Документ-камера. Ну, вы знаете, воспитанники с помощью документа-камеры могут не только оцифровывать то или иной, тот или иной реальный объект, интерактивное пространство монитора, либо интерактивной системы, но и в том числе показывать всей группе, как они, например, лепят из пластилина или показать свою готовую подделку, которую они подготовили заранее. А у воспитателя появляется возможность заранее записывать, например, обучающие ролики с голосовым сопровождением. Это может быть, как и анимация, построена на движении фигурок с комментариями. Это может быть чисто мультипликационная анимация, когда идет специальная раскадровка. Мы можем наблюдать схожий эффект, когда рисуем различные, различные изображения, перетекающие с одной страницы в другую, и быстро пролистываем эти страницы. Ну, дети также могут озвучивать свои рисунки, например, ставить сюжет по известным сказкам или придуманным ими сценариям, тем самым создавая свои собственные мультфильмы по мотивам сказок, ну, которые могут либо сразу транслироваться на интерактивную доску или проектор, или же сохраниться на компьютер или флешку, а потом уже могут быть показаны на различных тематических мероприятиях, в том числе и родители на собраниях. Так, вы знаете, у нас в чате есть один вопрос, видят ли они видео. Я сразу хочу пояснить, что наш вебинар проходит в режиме трансляции презентации. Как такового видео изображения его нет. Вот, есть только изображение тех слайдов, которые я прокручиваю. Ну что ж, давайте продолжим. Перейдем к инструменту индивидуализации учебного процесса такого как система тестирования опроса опроса ActiveVote. Ну, вы знаете, с помощью него возможно решать довольно-таки разнообразные задачи, в том, и, в том числе и развитие крупной и мелкой моторики, возможность самовыражения детей, поскольку интерактивная система ActiveVote является не сколько системой голосования, а инструментом управления, когда дети управляют воспитателем. Например, не совсем была понятна та или иная тема, про которую рассказывал воспитатель. Он в любой момент с помощью экспресс-голосования может узнать степень усваиваемости того или иного предмета. Ну, у самого воспитателя сокращается время для подготовки к занятиям, поскольку сделанные однажды упражнения можно использовать с новыми, с новыми детьми раз за разом. Если брать техническую сторону вопроса, в Данное решение включает в себя специальное программное обеспечение. Кстати, хочу сказать, что программное обеспечение, под управлением программного обеспечения Active Inspire, происходит управление всеми элементами интерактивной среды в классе в наших решениях. Преподавателям и воспитателям нету необходимости разучивать различные программные модули, поскольку что управление системой голосования, что управление интерактивной доской, что в том числе редактирование содержимого на интерактивном столе, либо, либо захват изображения с документ-камеры – все это происходит в одном программном окне. Вернемся к системе опроса. Данное решение включает в себя непосредственно сам комплект пультов для учеников в виде удобных. Ну, у нас в офисе их называют страусинные яйца. У них довольно-таки удобная поверхность, овальная форма, они выпуклые, с разноцветными кнопками. Дифференциация у детей может происходить как по символам, расположенным на кнопках, так и по цвету специальный ресивер с USB-разъемом, через который переходит, происходит передача сигнала и обработка его на компьютере, и, собственно, программное обеспечение. Что примечательного у данных пультов В первую очередь, это радиус действия. Некоторые преподаватели используют их как инструмент для своеобразного игрового челленджа, когда преподаватель с планшетом, который работает, например, на Windows 8, либо ноутбуком, Выходит за пределы классной аудитории и задает ученикам те или иные вопросы, связанные с окружающей средой. Это может быть даже прогулка по прилегающей территории школы, а ученики отвечают. И преподаватель в любой, или воспитатель в любой момент получает данную информацию в различных срезах. И касаемо индивидуализации обучения. Возможности программного обеспечения позволяют отслеживать даже такие, такие подробные детали, как время, которое потратил, потратил ребенок на ответ на тот или иной вопрос, ну, что позволяет воспитателю получать подробнейшую статистику по заинтересованности каждого ученика. И возвращаясь к... Интерактивному столу хотелось бы сказать, что программное обеспечение, которое идет в комплекте поставки Active Table Activities, оно также включает в себя систему, систему фиксации активности каждого ученика. По итогам выполнения упражнения активность каждого ученика вычисляется программой с помощью с помощью специальных модулей. И воспитатель на выходе получает подробную справочную информацию, сколько по времени и с каким инструментом проработал каждый ребенок. Вы знаете, на первый взгляд, наверное, выглядит немного парадоксальным использование цифровых лабораторий и датчиков в дошкольном образовании. Ну, если вдуматься, вдуматься немного глубже, то становится довольно-таки интересным их применение. Ну, для примера хочу вам привести также одну ситуацию, которая, которая недавно случилась с одной из моих подруг. Она рассказывала ребенку про то, что растение дышит кислородом. Девочке 4,5 года. В ответ звучало звучали постоянный каскад вопросов а как а почему покажи докажи Ну, согласитесь со мной показать ребенку каким образом растение дышит кислородом не совсем представляется возможным если у тебя есть простые сподручные средства под рукою но с помощью цифровых лабораторий можно можно показать э, те невидимые на первый взгляд процессы в окружающем мире которые которые без них, собственно, недоступны и неощутимы. Что она сделала? Она с помощью датчика, ну, для примера, датчика кислорода вот, и датчика температуры показала ребенку, каким образом о, может растение вот, выделять кислород о, и как зависит его жизнедеятельность и интенсивность в зависимости от температуры. В чате прозвучал вопрос, связаны ли между собой интерактивная доска и инструментарий для опроса. Отвечаю. Напрямую они связаны через компьютер, поскольку интерактивная доска и проектор они являются, они являются элементами отображения содержимого компьютера и его управления. А система тестирования и опроса она также является элементом обратного отклика. Но тот урок, то есть серия флипчартов, которые воспитатель готовит заранее, заранее для интерактивной доски, внутри него можно, во-первых, встраивать опросы, во-вторых, в любой момент в этом же программном обеспечении с помощью нажатия одной кнопки можно запустить опрос. Это может быть опрос выборка одного правильного ответа из множества. Например, если у вас на слайде изображен визуально тот или иной вопрос, либо в ходе, в ходе занятия, это может быть вопрос озвученный, вот, либо вопрос, связанный с цветовой гаммой, которая расположена на флипчарте. Интерактивная доска и система для тестирования опроса они связаны с программным интерфейсом, который называется Active Inspire. Более подробно о данном программном обеспечении можно прочитать информацию на нашем образовательном сообществе, о котором я расскажу чуть позже, об этом комьюнити. Итак, вернемся к реализации деятельностного подхода с применением цифровых лабораторий в дошкольном образовании. Вы знаете, цифровые лаборатории они позволяют прививать основополагающие понятия окружающего мира у детей непосредственно с помощью эксперимента. Ведь есть такие простые понятия, как ощущение измерения температуры, что такое тепло, а что такое холодно. Вот. Также могу вам привести один замечательный пример. Вы видите в правой нижней части слайда э, так называемый сценарий. Почему мы чистим зубы? С его помощью и с использованием нескольких датчиков э, можно по очереди замерять уровень кислотности, уровень кислотности в том или ином напитке, чтобы, чтобы показать непосредственно в деятельностном подходе, это могут делать сами дети, э, то Каким образом и когда необходимо чистить зубы. Вот как раз касаемо помощи и методической поддержки преподавателей. Хотел бы, хотел бы обратить ваше внимание на ту программу, которую реализует компания «Полимедия». На настоящий момент основная ее деятельность – Основная ее деятельность осуществляется в интернете через образовательное сообщество, которое располагается на сайте adcommunity.ru. Вы можете наблюдать ссылку на этот сайт на слайде. Хотелось бы вкратце рассказать про него. В первую очередь это довольно-таки крупное сетевое сообщество преподавателей, где учителя и воспитатели, там присутствует и среднее образование, и дошкольное образование, обмениваются опытом на форуме обмениваются методическими ресурсами. На комьюнити на сейчас собрана довольно-таки обширная база интерактивных уроков различных популярных производителей. Это могут быть уроки и Smart ноутбук и уроки в формате Active Inspire. Вот сейчас уже наращивается база интерактивных уроков для стола Active Table. Помимо этого, можно найти не только уроки, Уроки с интерактивными элементами можно найти довольно-таки полезные презентации, флеш-анимацию, которая подходит и для дошкольного образования в том числе, чтобы максимально разукра... разнообразить ведение и ход вашего урока. Помимо этого, на образовательном портале представлен форум, который ведут 10 специалистов по работе с образовательными структурами. Это сотрудники компании «Полимедия». На данном форуме можно получить, ну да, некоторые из наших сотрудников отвечают даже ночью, в 2-3 часа ночи. Можно получить всегда ответы на все интересующие вас вопросы, касаемо Касаемо того, либо иного оборудования, может быть какие-то аспекты работы, либо обратиться за помощью, где скачать руководство пользователей, либо обучающий видеокурс. Помимо этого, на adcommunity.ru представлен отдельным разделом наш учебный центр. Он проводит вебинары, такие как идут сегодня. И при регистрации вы сможете подписаться на новостную рассылку, чтобы всегда быть в курсе актуального расписания, в том числе и семинары, которые проходят у нас в главном офисе. Ну, и... В завершение хотелось бы сказать, что методическая поддержка наша заключается не только в общении и, и работе образовательного портала AdCommunity. Наши образовательные консультанты, я думаю, что многим вам знакомы Афонин Сергей и Дебиров Магомед Шапи, они занимаются разработкой методических пособий, каким образом можно использовать интерактивные решения компании Полимедиа в образовательном процессе. Ну, одно из последних методических пособий, которое было выпущено, это методическое пособие по использованию системы тестирования систем тестирования и опроса Active Expression и ActiveVote для подготовки учеников и воспитанников. Ну, помимо этого, мы, у нас компания разрабатывается в нашими коллегами обучающие видеокурсы, когда вы получаете вместе с тем или иным интерактивным решением не просто инструкцию руководства пользователя, а живой видеокурс, где в режиме видеозаписи, это может быть, кстати, на сайте комьюнити, так как сейчас там располагается более чем 8-часовой обучающий видеокурс в работе как раз с программным обеспечением Active Inspire. Он также бесплатен и доступен всем для просмотра, если вы зарегистрируетесь на нашем сайте. Ну, также он входит в комплект поставки с любой интерактивной системой компании Polymedia. В завершении хотел бы вас поблагодарить всех за вопросы, за то, что дослушали до конца, ну и как любая современная компания, мы используем различные социальные сети для того, чтобы для того, чтобы вы вовремя узнавали все последние и самые актуальные новости можете следовать за нами в твиттере, читать нас на фейсбуке, либо смотреть замечательные яркие фотографии в нашем аккаунте в инстаграм все данные вы видите сейчас на ваших экранах помимо этого вы можете присылать вопросы на наш общий email пусть вас не подвергают никакие сомнения, они дойдут напрямую до меня и до наших коллег, которые занимаются поддержкой, поддержкой пользователей. И вкратце хотел бы еще сказать то, что мы всегда пытаемся улучшать наши семинары и вебинары, и я был бы вам очень признателен, если бы вы при возможности оставили бы отзыв на форуме, либо у нас на образовательном сообществе AdCommunity о проведенном вебинаре. Ну что ж. Хочу вас поблагодарить еще раз и попрощаться с вами. Я сам периодически проверяю форум. Вы можете, в принципе, писать, обращаться ко мне и на нем в том числе. Все, всего вам хорошего. Спасибо за внимание.